Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами сажаем малину. Как правильно посадить малину, чтобы она удачно разрослась, хорошо плодоносила и радовала вас хорошими урожаями не один год? Во-первых, это правильный выбор места. Никогда не сажайте малину там, где она росла до этого. Хотя бы 3-4 года а также там, где росли другие растения семейства разоцветных, в частности клубника, земляника садовая. Дело в том, что у них могут оказаться общие заболевания. Поэтому правильно выбираем место. Оптимально это хорошо отдохнувшая почва после выращивания овощей, после выращивания сидиратов, но главное, она обязательно должна быть плодородной. Внесите в почву Перед посадкой, перепревший навоз, хорошо разложившийся компост. Не забудьте, конечно, суперфосфат и удобрения, содержащие калий. Это может быть как сульфат калия, так и печная зола, древесная зола. Далее, почва должна быть хорошо оккультуренная и рыхлая. Дело в том, что в тяжелой почве очень высокий риск развития различных заболеваний. Наконец, второй важный. Момент, обеспечивающий удачное выращивание малины – это хорошая, здоровая рассада. Приобретайте ее только в проверенных питомниках, где гарантирован сорт и гарантировано его высокое качество и соответствие стандартам. Здоровая малина имеет побеги красивого зеленого, либо вот бордового цвета, в зависимости от того, какой этот сорт, какая то сторона побега. На ее побегах нет признаков заболеваний, трещин и вредителей. Ее корни светло-коричневые, с желтизной, эластичные, мягкие. В особо удачных случаях вы можете видеть, особенно весной, просыпающиеся почки у основания. Корневая мочка должна быть хорошо развита. То есть, это не должен быть жалкий корешочек длиной 5-10 см, их должно быть несколько, плюс обязательно обрастающие мелкие корешки. Это может быть вот такая даже спаренная малинка, которую можно потом разделить секатором пополам. Перед посадкой обязательно обмакните корни своей малинной рассады в раствор триходермина. Это предотвратит заражение корней, которые все-таки травмируются при выкопке, различными корневыми гнилями. А также поможет о малине лучше адаптироваться на новом месте. У хорошей рассады обязательно, кстати, должна быть вот такая вот, такой стебелек. Ее называют еще ручка. Она нужна нам для того, чтобы держать саженец при посадке. Потом мы ее обрежем. Итак, мы подготовили грядку. Мы внесли туда перепревший навоз или хорошо разложившийся компост. Внесли все необходимые предпосадочные удобрения. Разбили ряды и мы приступаем к посадке. Как глубоко нужно сажать малину? Некоторые считают, что приблизительно как и со смородиной, то есть поглубже, ни в коем случае. Слишком заглубленная посадка приводит к тому, что малина растет плохо. Равно как и слишком мелкая. Если мы посадим малину очень мелко, буквально по уровень корневой шейки, есть риск, что в холодную зиму, особенно бесснежную, корни повредятся, повредятся почки возобновления, и малина будет расти очень плохо. Оптимально на спичечный коробок от корневой шейки. Что такое корневая шейка? Это то место, где отходит первый корешочек. Вот, буквально 5 сантиметров. Оптимальная глубина. Ну и, конечно, после того, как вы посадили, пролили, это обрезка ручек, то есть побегов, они нам больше не нужны, и мульчирование посадок повторно сверху торфом раскисленным, либо компостом, либо это может быть солома. Хорошая обычная зерновая солома. Повторюсь, к сожалению, наши климатические условия меняются. И все чаще зимы бывают очень суровые, малоснежные, а то и беснежные. И в таком случае хороший толстый слой мульчи – это то, что спасет не только вашу малину, но и многие другие ваши культуры от повреждения морозами, спасет их корневую систему. И в целом хорошо скажется на урожае. Солома как и торф, как и компост, которым вы замульчируете, не даст почве сильно перемерзнуть и не даст почве сильно иссушиться, если осень выдастся очень сухой. Соблюдайте все правила посадки малины, выбирайте хорошие проверенные сорта в хороших проверенных питомниках, и тогда она не один год будет радовать вас, прекрасными ароматными ягодами. И поверьте, песня «Малиновый звон» зазвучит для вас совершенно по-другому. С вами была Юлия Кондратенок. Ставьте лайки, задавайте вопросы, и мы ждем вас снова на нашем канале.